Я не так редко слышу мнение женщин о том, что «абы а кто мне не нужен, мне нужен такой мужчина». Заметили мой жест, да? А, тут вот этот момент... Имеет как бы две смысловые нагрузки. С одной стороны, мне нужен высокопоставленный элита и тому подобные вещи, а с другой стороны, это район фантазии и обмана. То есть здесь уже вопрос, как интерпретировать. Так вот, давайте поговорим просто про элиту. Я самодостаточная, много всего добилась и тому подобное. Не так редко встречаемые фразы. И мне нужен соответствующий мужчина. Как-то я слушала одного профессора, и он рассказывал про соотношение мужчин и женщин в трех измерениях, если можно так выразиться. Что за три измерения? Это самый низкий уровень, средний уровень и самый высокий уровень. По-моему, даже у меня где-то есть это видео. Так вот, соотношение мужчин и женщин в среднем уровне женщин идет порядка 3-5, не помню точно, на одного мужчину. А соотношение внизу, нижний уровень, один к десяти. А соотношение элиты, то есть верхний уровень, один к восьми примерно. Ну, если вы такая элитная женщина... Боже, как вы востребованы. Там же столько мужчин и так мало женщин. Посмотрите любое заседание правительства, посмотрите э, любое э, такое элитное мероприятие, э, посмотрите... Встречи реальных бизнесменов, где собираются бизнесмены, а не те, кто хочет стать бизнесменом. Потому что там, где хочет человек стать бизнесменом, больше женщин. Я была на таких. А там, где собираются бизнесмены, так и больше мужчин. Ну, если вы такая элитная женщина, и вам нужны такие мужчины. Да, они изнывают от одиночества, И там так много. А женщин так мало. Ну, тогда тут два момента. Либо вы не так уж высоко, либо вам это не надо. Соответственно, вот это, это про вранье. Так что определитесь, это ли вам нужно. Или, может быть, просто человек. А подобное всегда находит подобное.